добрый день это первый выпуск из серии кристалл любви живой кристалл сегодня я более подробно расскажу что такое кристалл любви и почему активация его предельно важна сейчас в настоящее время для каждого человека дело в том что планету на планете все живое структурировано 12 аспектами чистых космических качеств или 12 силами или 12 энергиями и человек в том числе только из этих двенадцати 10 сил проявляется достаточно слабо и мы как-то их идентифицировать не можем а две мощно ярко сильно это всего лишь разум и энергия любви если сказать более просто, то это интеллектуально-логическое начало в человеке и эмоционально чувственное. Нижний уровень энергии всего ли все разум проявляется через первую чакру в виде таких качеств нашего характера, которые мы называем негативными. Злость, зависть, обида, ревность, ненависть, грусть, тоска, печаль. Но негативными эти силы являются только в нашем с вами понимании. На самом деле это нам дано для того, чтобы мы могли в момент любой, когда нам угрожает опасность, защитить наше физическое тело. Более высокий уровень этой же силы, всего ли всеразума проявляется сразу через третью чакру, в виде таких качеств нашего характера, которые мы называем интеллектуальными. От самых примитивных уровней интеллектуальности до самых высоких, ну, это которые нам известны, понятны. Лобачевский, Эйнштейн, эм, Никола Тесла, Стивен Хокинг и так далее. Со всеми промежуточными уровнями, которые у всех людей проявлены по-разному. Более высокий уровень этих же энергий я назвать не могу, потому что примеров привести вам не могу. Нижний уровень энергии любви. Проявляется через вторую чакру в виде таких качеств нашего характера, которые мы называем сексуальностью. От самых примитивных уровней сексуальности, когда человеку без разницы с кем вступать в сексуальные отношения, с животным или с человеком, до самых высоких уровней сексуальности, когда Ромео стоит под балконом, лето на балконе, ах ахи, вздохи, и больше ничего. Плавно эти энергии перетекают в сердечные, вот в сердечную чакру. Если условно вот эти энергии любви разделить на семь уровней, то первый уровень энергии любви – это такая эгоистическая любовь, построенная по принципу «ты мне, я тебе». «Я тебя люблю, и за это требую, чтобы ты любил меня». Если ты меня не любишь, то я тебя любить тоже не буду. Второй уровень энергии любви. Это моя способность излучать энергию любви возрастает настолько, что я уже в состоянии одинаково сердечно относиться не к одному, а к нескольким людям. Такой ближний круг, куда входят друзья, знакомые, дети, родители. Но не все, а лишь несколько человек. Третий уровень энергии любви. Моя способность излучать энергии любви возрастает максимально, я просто живу в этом. Я хожу, излучаю постоянно. В религиозной традиции таких людей называют святыми. Они ходят, всех любят, творят чудеса. Четвертый, пятый, шестой и седьмой уровни только сердечных энергий я пока назвать даже не могу, потому что примеров этому привести не могу. Получается парадоксальная картина. Негативные, интеллектуальные или сексуальные энергии проявлены во всем своем многообразии. И только когда мы касаемся энергии любви, возникает некий такой парадокс. Первый уровень открыт у всех. Потом эти же люди, выезжая куда-то на природу, на дачу, в лес, в отпуск, на море, расслабляются, начинают видеть солнышко, травку, начинают улыбаться. У них открывается второй уровень. Но это лишь на то время, пока они на природе. Стоит им вернуться обратно в социум, как все закрывается. А третий уровень – это редкие моменты у еще более меньшего количества людей. Правда, они помнят потом эти моменты всю свою жизнь. Такая парадоксальная и странная картина сложилась из-за того, что достаточно продолжительное время назад планету захватили деструктивные силы, которые стали активно насаждать на планете паразитический порядок жизни. Единственное, кто стал мощно на пути реализации их планов, Оказалось, наша праславянская цивилизация, вот уже много тысячелетий, идет иногда явно, иногда скрытое, но все время идет мощное противостояние между этими двумя силами. Уничтожить впрямую праславянскую цивилизацию этим деструктивным силам не удалось, потому что... Наши предки и, соответственно, мы, как их наследники, носим в себе звездные гены. А механизм создания звездных генов оказался кратно выше всех тех возможностей, которыми располагали деструктивные силы, располагают по всей ей. И поэтому они сделали все возможное, чтобы нас хотя бы просто физически уничтожить. Они создали святую инквизицию, которая под видом охоты на ведьм находила людей с открытыми, вторым, третьим и выше уровнями энергии любви и просто их физически уничтожала. Они же затем создали такое движение феминизм, которое сподвигает женщин заниматься исконно мужскими обязанностями, развивая в себе преимущественно мужские черты характера – волевые и э, эти же деструктивные силы приложили все э, свои э, возможности они у них были огромные немалые, поскольку это не только рептилоиды а целое созвездие различных космических цивилизаций и они создали вокруг планеты многомерную энергоизоляционную зону, которая расположилась от третьей до почти пятой мерности. И человечество все последние столетия жило с жесткой изоляцией от всего остального космоса. Начиная с 2011 года Галактический совет куда входят все цивилизации нашей галактики Млечный Путь, так вот его ядро под прямым руководством Творца стало создавать вокруг планеты многомерную кристаллическую решетку любви. Эта решетка была создана, и она расположилась от третьей почти до, ну, почти она, до седьмой мерности. И эта решетка прорвала вот эту энергоинформационную э -э -э изоляционную такую сферу, изолирующую сферу. И на планету по решетке хлынули огромные потоки космических энергий и любви. И придя сюда, эти энергии любви стали вытеснять отсюда концентрацию деструктивных энергий. А поскольку именно на этих энергиях было были построены все политические договоренности, то стабильная, устойчивая политическая карта мира она, картина мира она была а, разрушена, и сейчас началось практически противостояние всех со всеми. Экономика базируется на кредитно-банковской системе, в основе которой лежит судный процент. А судный процент – это энергия воровства, жадности и обмана. Эти энергии стали вытесняться с планеты, и банки начали лопаться, как мыльные пузыри. Но! Самое мощное и сильное воздействие получили человеческие взаимоотношения. По-старому жить уже никто не может, а по-новому не знают как. Зная, что такая ситуация придет, когда людям будет необходимо срочно, в короткий период, возродить свое умение, любить, а времени на это не останется, Творец наделил каждого человека своей частицей. В центре груди, вот здесь у каждого есть тонкая энергетическая конструкция, активировав которую вы получаете кристалл любви. Я активацию эту делаю на личных консультациях, на личных приемах и на семинарах вживую и по скайпу. У многих людей происходит самоактивация их кристаллов. Либо им в этом помогают их э, ангелы-хранители, высшая Я их цивилизации. На планете нет никого, кто бы активировал кристаллы другим людям. Это на сегодняшний день информация от Совета Планетарной Коалиции и Галактического Совета. Я не тестирую других людей на... Вопрос определения, активный у них кристалл или неактивный. Я сам даю возможность людям на консультациях освоить вот эту простую методику, которую получил от Матери Божьей в 2011 году. Без активации своих энергий любви движения в будущее в принципе просто нет. И это не реклама какой-то новой методики наряду с остальными, а это просто констатация того факта, что ситуация на планете коренным образом изменилась и возврата к прежнему в принципе уже просто нет. Об этом свидетельствуют все события, происходящие в мире, как на политической карте мира, так и в взаимоотношениях между людьми, так и изменения экологии, природы и много других факторов, которые свидетельствуют об этом. Никто. Время уговоров прошло, время предупреждений тоже прошло. Сейчас просто констатация. Есть энергии любви активные, значит человек по закону резонанса спокойно входит во взаимоотношения с приходящими сюда все более мощными и жесткими потоками энергии любви и достаточно легко трансмутируется, меняется и перенастраивается. Если этого нет, возникают проблемы физического и там всех остальных уровней. При этом все деструктивные программы, которые заложены были, закладывались на протяжении столетий рептилоидами в энергетику людей, они начинают вылезать наружу. Энергия кристалла любви помогают самоочищению. Если этого нет, тогда программы практически захватывают психику человека, ну и маразм крепчает у всех на любом уровне, от простого человека до высших руководителей различных государств. На этом все. Я благодарю вас за внимание. До следующих встреч.